Итак, братишка Scratch, готовь вновь покорять просторы скраб-механика, а именно исследовательского режима. Да, ведь не так давно в нам в эту замечательную игру завезли а, survival режим, то есть режим выживания, где нам предстоит выживать на вот такой вот необычной планете, куда мы волю судьбы попали, какой-то технической оплошности, и теперь сами своими вот этими вот руками будем все эти дела выправлять. Ну а перед началом видео попрошу о малюсенькой просьбочке, поставь, пожалуйста, лайкос под видос, а братишка Скретч будет радовать тебя все новым годным контентом в мире игровой индустрии. Заранее спасибо и погнали! Так, ну что ж, в прошлой серии мы закончили на том, что мы построили вот такое чудо-бэтмобиль, или как его можно назвать, я не знаю, и теперь наша основная цель это путешествовать и открывать для себя новые земли. Да, на, на этой базе мы изрядно попотели, изрядно попыхтели, но нас ждут бескрайние дали, пора, ребятки, путешествовать. Так, ну что ж, радио включено, радио работает, послушаем, какой музончик у нас играет. Отличный музончик, друзья, прям качает. Ну что ж, ребят, садимся за баранку своего вот этого пылесоса и погнали. Блин, главное, чтобы колеса не отвалились. Я надеюсь, они ä, выдержат. Так, ну что, посмотрим. Так, свет надо включить. Отлично, свет работает. Задняя фара работает. Да, друзья, все у нас настроено. Кстати, кого интересует, как я собирал этот крафт, эту машинку все есть в прошлом моем видео. Переходите на мой канал Ура! Игра! Открывайте плейлист по скраб-механику и вы все там найдете. То есть в прошлой серии я буквально прям при вас, друзья, собирал этот чудесный мобиль с кузовом, в который я погрузил все причиндалы, которые здесь есть, все коробки, все ящики и сейчас, ребятки, мы выдвигаемся. Так, ну что ж, двигатель Заведен, давайте пробуем, выдвигаемся. Ох и тяжела ноша, ой, нас как подбрасывает, вы смотрите, неужели нам придется утяжелять передок? Офигеть просто, знаете я что придумал? Прям сейчас на ходу, давайте мы утяжелим сразу же передок, я хочу туда поставить микроволновую печку, отлично. Я думаю, что из-за нее нам все видно будет, но зато будет усилен наш передочек. Так, секундочку, я от первого лица сейчас включу. Да, вот сюда, в принципе, здесь есть место как раз-таки для микроволновой печки. Вот так вот поставим, и у нас будет хотя бы какая-то нагрузка. Да и выглядит так наш мобиль гораздо приятнее. Так, динамическая подвеска моя, э, такая, знаете себе, на коленке собранная, вроде как отрабатывает, да. Ну, давайте посмотрим, как у нас дальше наш мобиль поведет. Так, ну что ж, по этой дороге, наверное, поедем. Так, а вид от первого лица можно здесь включить? Давайте посмотрим. Так, так, опа, вот он наш <смех> бутафорный руль, бутафорный спидометр. Так, тут скорость не изменяется, но можно, ребят, и так от первого лица ехать. Эх, прокачусь, и кого-нибудь, возможно, прокачу. Ой, там, смотри, там роботы в кустах бегают, надоедливые роботы. Я так понимаю, он нас запарил и сейчас пойдет к нам. Нет, не пойдет? Главное, чтобы мне машину эту не сломали, я ведь только, ребятки, начал свое приключение. Так, давайте немножко отдалимся, чтобы было видно куда мы едем. Ну, а мы, ребятки, выдвигаемся. Нам необходимо путешествовать, нам необходимо исследовать. Я, я еду специально, не слишком быстро, чтобы не налететь на какой-нибудь пень. Да, друзья, вот это, кстати, место я хотел бы исследовать. В, прошлом, в, в прошлый раз я именно здесь остановился. Да, здесь есть проезд. Давайте подъедем. Возможно, что-то там найдем интересного нового. А мы, наверное, здесь сейчас остановимся. И я пойду проверю. Так, секундочку. стопы. Так, свет... Нет, свет пускай горит. Радио пускай тоже играет. Это хорошо тем, что мы сможем услышать наше транспортное средство издалека. Да-да-да. Так, сколько у нас, кстати, бензина осталось? Давайте проверим. Сколько там бензина у нас в бачке? Так, где у нас бачок? Вот у нас бачок. Две штучки две единицы бензина. Блин, я надеюсь, мы какой-нибудь бензин еще найдем. Ой, меня запалил робот! Ух, как провалился-то, а? Так, тихо-тихо, я надеюсь, за тобой хвоста никакого нет. Оп, промазал. Да, ребят, если подпрыгивать иногда, они не попадают. А, отлично, попадаем прямо а, в глаз. Так, где у него часть, которую можно разобрать? Вот она. Самое ценное, что падает с этих роботов, то вот это вот именно вот эти вот компоненты, а, из которых мы потом сможем, наверное, делать что-то более технологично сложное. Так, ну что ж, пойдемте проверим, что у нас здесь. Это был один робот или здесь их было несколько? Так, сундучок вижу. Сундучок надо сразу же залутать. Так, что это такое у нас? Морковка и саженцы морковки. Так, мне бы что-нибудь попить бы, а? Давай мы, наверное, сначала сейчас попьем. Это же все-таки выживание, а у меня уровень воды уже на минимуме. Где мой э, холодильник такой своеобразный? Вот он, мой ящик типа холодильника. Давайте съедим, наверное, пару э, свекол заточим. Ах, какая сочная свеколка нынче уродилась. Да, это, кстати, уже мой урожай, который я недавно вырастил в прошлых сериях. Ребят, кому интересно, тоже можете перейти в плейлист по скраб-механику и посмотреть, как я там строил свой огород. Ну, там, в принципе, все легко и понятно. Блин, плохо, что ночь, а так бы м -м, классно было. Ну, скоро, кстати, уже расцветает. Так, ну что ж, идем. Ага, здравствуйте. Так, можно, кстати, здесь краситься. Ой, нажимаем на Ctrl и мы крайне... Ой, меня запалили. Он просто смотрел на меня. Так, так, так, действуем. Действуем, оббегаем. Ой, получаем по зубам. Отлично. Отличный удар. Просто-напросто на вынос. Ну, давайте его разберем. Кстати, все части другие от... А, от них, которые отлетают, исчезают. А вот эта вот одна остается. И, кстати, тоже можно складывать. Но мне пока смысла особого нет, поэтому мы их просто на месте сразу же перерабатываем Вот, еще две ноги пригодятся Да, кстати, ребят, полезно обшаривать вот эти вот все э, объекты, которые попадаются на нашем пути Мы здесь находим вот такие вот просто валяющиеся штуки, которые, ну, ре, которые реально нам помогут потом э, развиться. То есть из них у нас делается металлолом Из них мы забираем вот такой вот металл Он называется скраб металл блок, А уже после... Мы из этих скраб-металл-блоков сделаем что-то гораздо ценное. Так, эти ящики, конечно же, мы уничтожаем. Так, еще морковка. блин, Мне бы топ топлячка где-нибудь бы выпала. Мне топливо очень нужно. Так, отлично. Что-то мне еще попалось. Так, много чего. Но, блин, мне бы, мне бы реально в идеале бы топливо выпало. Было бы замечательно. У меня с топливом проблема. У меня всего две канистры осталось. Я слишком далеко на этих канистрах не уеду, кстати, можно наверх забежать А как забежать? Что-то я не вижу здесь лестницы Так, давайте посмотрим, обойдем Где лестница-то, а? а? Где лестница? Куда лестницу дели? Не пойму я, откуда заходить наверх Короче, должен быть Где-то какой-то... А, вот он Тот самый Лаза, с другой стороны Давайте мы по нему И залезем аккуратненько Да, надо обшаривать э, полностью Все вот эти помещения Тут реально можно найти что-нибудь полезное Так, здесь, наверное, надо будет попаркурить немножко Так Давайте, на счет 3 раза, за три. Опа! Ай! Черт возьми! а Не долетел, нифига себе, урон 26. Тоже, кстати, при падении. У нас здесь учитывается урон, поэтому надо быть осторожным. Так, что теперь? Все, бегать полностью. Так, надо с другой стороны бежать. С другой стороны, у нас был лаз. Вон труба. Блин, с первого раза не получилось. Ну ладно, первый блин, как, как говорится, всегда комом. Так. Это не та труба. Вот она, та труба. Попробуем сейчас прям с самого краешка. Я думаю, у нас все получится. Да, давайте попробуем с краешка и с разбега. Так, встаем сюда. Встаем вот сюда. Так, и мы в прошлый раз вроде бы уперлись, да? Но сейчас постараемся не упереться. Разбегаемся! И отлично! Да что такое? А я же. <смех> вроде нормально прыгнул. Так, здесь можно здесь можно пролезть. Нормально же, вроде прыгнул, а, вроде даже зацепился, и тут на тебе опять упал. Ну ладно. Будем пробовать до тех пор, пока, друзья, не получится. Так, секундочку. Еще раз. Затаим дыхание и внимание прыжок! Так, вроде бы получилось, но я вот что-то прыгну и думаю, что упаду. Так, секундочку, проходим. Отлично. Фух, получилось пройти. Куда, куда? Куда все улетело вниз, а? Так, ладник. Ох, сколько здесь этих ног, сколько этих частей здесь. Отлично. Это все дело мне пригодится. Блин, правда ножичек медленно их а, обрабатывает. Но я думаю, в процессе мы а, дойдем до того уровня, где мы вот эти штуки будем перерабатывать гораздо быстрее. Да-да-да. Вроде бы такое здесь можно будет организовать, но чуть попозже. Так, забираем. Отлично. Одна, вторая часть. Ох, тут еще. Значит, тут столько этих частей. Не зря мы сюда зашли. Не зря. Так, так, так, фокусируемся. Главное, чтобы не съезжал. А у нас, ребятки, тем временем светает. Светает. А, показатели нашего персонажа в норме. Ох, и бензина это сколько! Е-мое, <звук> вот это я удачно зашел. Да, вот просто замечательно попал. Эм, столько всяких ништячков. Мне как раз это все дело на руку. Еще бензин. Три штуки. Охренеть, просто. Все, теперь мы точно сможем путешествовать, куда глаза глядят. Это открывается, нет вообще. Нет, это просто-напросто декоративный объект Он не открывается Так, давайте все-таки пройдем и все здесь обшарим Вот еще один сундучок Второй этаж надо зачистить полностью Так, еда Кстати, помидоры, по-моему, больше дают воды Ох, сколько топлика мы нашли Давайте помидор заточим Они, по-моему, больше воды дают Да, больше воды помидор дают Так, и что, куда можно еще здесь забежать? Так, здесь у нас тупик Здесь у нас тоже все Там у нас тоже все И все, что ли, закончилось? Закончился у нас ангар. Ну, я думаю, и так мы нормально сходили. Давайте тут спрыгнем. Там где-то у меня было. Ох, да, не переломал. Удачно спрыгнул. Где-то я помню, вот, вот-вот-вот, я разбивал сверху и упало что-то. Так, это у нас еда. И все, что ли? Блин, я думал, больше будет. Здесь что-то есть? Нет? Здесь ничего нет. Так, ну все, надо будет выдвигаться тогда. Топлика, у нас теперь, друзья, навалом. Вы сами сейчас видели. И вот он наш чудесный мобильный. Мне кажется, он какой-то неустойчивый, да, немножечко. Может быть, здесь. Как-то еще по центру что-то сделать Иначе у нас отвалится колеса Мы даже не заметим Давайте мы его усилим немножечко Кстати, можно сразу же вот так вот. В любом месте очень удобно Можно разобрать и собрать И поднастроить наш автомобиль Я что хочу сделать? Я хочу вот здесь еще какую-то балку сделать Такую Вот так вот Чтобы было немножко как-то понадежнее А то, мне кажется, один удар какого-нибудь робота И у нас автомобиль развалится пополам Так, ну что? Так, так, так Посмотрим налево Посмотрим направо Заправим наш движок, кстати, вот движок, мне кажется, тоже надо закрыть, потому что иначе один удар и нашему движку придет каюк. Да, здесь, кстати, вот эти вот боты, они могут разрушать наши транспортные средства, поэтому, ребят, будьте очень осторожны. Я бы еще вот конкретно бы вот это место все укрепил, да, нашу с вами кабинку. Но пока ладно, пока не буду сильно оттяжелять, потому что у меня двигатель такой себе, да, еле тянет, а у меня тут навалено, извините, у меня целая куча всего, поэтому мы будем относиться м, пока что бережно к нашему м, автомобилю. Так, перемещаем сюда горючку, 10, кстати, можно только поместить, 10 именно канистров вмещается максимум. Так, ну что, садимся, поехали дальше, здесь мы все зачистили, поехали, ребятки, дальше, пока что наш автомобиль вроде бы тянет, тянет, да. Как отрабатывает подвесочка, так давайте-ка мы сделаем вот так, вот смотрите, ой-ой-ой, застряли, неужели застряли, нет, нет, нет, друзья, нельзя застрявать. вот смотрите, моя подвеска самодельная, собирал я ее на коленке, и она немножко отрабатывает, как вы видите, смотрите, смотрите, реально отрабатывает, то есть хвастаюсь я, что у меня получилось собрать, да, и колеса, они более-менее, как бы сцепление держат с поверхностью. Нежели если бы мы их просто расположили напрямую, как это у нас сейчас, как у нас задние колеса. Блин, не хватает тяги, и колеса маленькие. Да что ж ты будешь делать-то? Ох ты, рванули. а, Ладно, поехали. Поехали. Все равно мы выбираемся. Хоть у нас колеса маленькие, но у нас потенциал большой. Так, коровки. Так, а что, интересно, с коровками можно сделать? Смотрите, ребят, коровки. Коровки, привет. Смотри, штуки сразу. Офигеть, как вас тут много. А что, интересно, с коровами можно сделать? Так, давайте мы здесь остановимся. Так, стопэ. Стоять. Привет, коровы. Привет. Привет, коровка. Так, а их можно как-то уничтожать? Ой, ой! Ничего себе удар. И она побежала сразу. Ой, да, не, да, не буду я коровок убивать. Давайте попробуем мы... А, это что такое? Кукуруза, похоже. Похоже что-то на кукурузу, да? Так, давайте возьмем. Так, надо в инвентаре разобраться Так, еда Блоки все уберем на место Горючку тоже Тут останется у нас одна еда Так, кукурузу забираем Это, наверное, скорее всего, тоже еда Так, так, так, забираем, забираем О, как ее здесь много-то, а. Так, забираем всю кукурузу Так, это тоже нам пригодится Да, собираем кукурузу, друзья Время собирать урожай Ух ты, я почти два стака набрал. Так, это что такое? Еще один куст кукурузный. Так, да, два стака с небольшим я набрал замечательно. Так, пойдемте мы. Так, ее, интересно, можно есть? Нет, ее есть нельзя, к сожалению. К сожалению, кукурузу почему-то нет. Я вот в руку ее беру, и у меня, кроме как, поставить ее вот так вот сюда, ее, с ней больше ничего нельзя сделать. Так, что это? Не понял, вы что? Вы кукурузу, что ли, едите? Смотрите, корову у нас, оказывается, кукурузы едят. Секундочку, давайте поставим еще, ну-ка. Смотрите, они реально долбят кукурузу. Коровы едят кукурузу. Так, если это действительно можно коровами назвать, потому что непонятно. Но они внешне похожи на коров... А, что это там выпало? Внешне они похожи на коров, но вот какая-то странная пальма у них на голове. Такое ощущение, то место, за что их даят, у них находится на голове. Подождите, друзья, из них что-то выпадало... А куда они пошли вообще, я не понял? Коровы. Я тут, значит, вам набросал, а вы куда-то поперлись. Так, секундочку, я не закончил. Давайте мы сейчас тогда все вам скормим, раз... Они, кстати, производят молоко. Неудивительно. Так, иди сюда, корова. Давай сюда поближе, здесь у нас основное место приема пищи. Давай, подходи сюда, подходи, подходи. Кстати, их можно вот так вот подводить. Они, видите, они смотрят на кукурузные вот эти початки, которые мы размещаем. Подходят к ним, едят и производят молочко. Так, давайте попробуем, что за молочко такое. А вот молоко, кстати, уже можно есть. Молоко мы можем выпить. А, нифига себе, жажду хорошо восстанавливает. Очень хорошо молоко восстанавливает жажду. Замечательный, кстати, компонент. Пригодится. Так, забираем. Ничего себе, тут аж два молока. Так, а это почему не ест никто? Почему никто не ест? Вот смотрите, сколько еще. Так, забираем. Да, сколько-то, короче, кукурузных они этих штук съедают и в итоге производят молоко. Отлично. Да, я думаю, что... Мы с этого какую-то выгоду поимели Да, смотрите, сколько молока У нас целых 6 бутылок молока Ну что ж, спасибо вам, коровы, за это А мы выдвигаемся дальше Нас ждут увлекательные путешествия в дальние а, дали Где мой автомобиль? Так, ну что, будем придерживаться, наверное, трассы а, Да, трасса у нас уходит туда, направо Не давайте будем придерживаться просто ее Будем вдоль трассы пока что мы ехать Я не знаю, правда, куда мы приедем Но думаю, куда-нибудь точно Потому что, ну, по пересеченной местности наш автомобильчик, он едет вообще хреново. А будем стараться ехать вот так вот прямо, может быть, что-то и найдем. Блин, согласитесь, медленно. Ну, а вы что хотели? Во-первых, это кривые колеса собраны, непонятно из каких сапог резиновых. Ну, во-вторых, это мои кривые руки, которые собрали непонятно что. Ну, и в-третьих, ребятки, смотрите, сколько у нас сзади нагружено. Да, надо сказать спасибо, что, и в принципе, этот тащит наш автомобиль. Так, а там что такое на горе? Я вижу что-то на горе. А что это такое? Хрен его знает. Секундочку. Сейчас мы здесь встанем. Так, так, так. стопы. Там что-то, ребят, на горочке я видел. Так, машина не укатится, нет? Вроде стоит. Замечательно. Так, тут что-то я на горе... Ух ты, а что такое, интересно, а? Это похоже на пчел. А пчелы дают мед, все знают. Прекрасно. И что-то как-то высоко они расположены. Давайте обойдем. Мне хочется сначала достать до верхнего. А потом спускаться вниз. Так, можно, интересно, залезть наверх? И потом спускаться вниз. Офигеть, какие здесь просторы. Какая огромная карта. Вы посмотрите только на это. Как же здесь можно долго кататься. А я еще вот здесь. Так, ладненько. Так, я залез наверх. И у нас охота за медом. Я как чувствую себя Винни-Пухом, блин. Так, где пчелы? На той стороне вижу пчел. По-моему, на этой стороне тоже были пчелы. Я же не зря сюда пошел. Я пошел, в принципе, за пчелами, которые были на этой стороне. Так, секундочку. Ну и с этой... Тут, короче, все горы облеплены этими ульями. Или что это такое? Опа Ох, как много всего попадало. Это реально соты. Их, наверное, можно есть. А, их можно вот так размещать на стенках. Это что ж такое? Так, секундочку. Как за... А, забирается, да. Можно вот так вот подпрыгнуть и забрать. Так, ну с этой стороны понятно. Я забрал. Мне бы еще с той стороны забрать. Там же было их много очень. Ой. Что-то с разбегом не получается прыгать. Так, секундочку. Что-то паркурщик из меня хреновый. Так, ну вот внизу и вот вверху. Я еще, собственно, за, за верхним сюда и пришел. Так, разбиваем. Ну, наверное, для чего-то пригодится нам этот ингредиент, компонент. Тут, в принципе, все для чего-то пригождается. Забираем. Так, и тут сразу три, что ли, я не пойму. Офигеть, смотрите, сколько. Ох, я сразу два, что ли, шлепнул одним ударом. Нифига себе, сколько здесь этих сот. Да, набрали мы, конечно, немало. Отлично, отлично, все забираем. Я думаю, что это нам все пригодится потом в процессе. Так, ну что ж, полтора стака мы набрали сот. Э, два, полтора, э, стак с небольшим э, молока. А это что за цветочки? Так, машинка, где моя машинка на месте? Так, кстати, цветы какие-то, их тоже можно собирать. Цветы мы тоже собирать можем, да. Короче, я думаю, что и цветы нам для чего-то пригодятся. Отлично, кукуруза, мы уже в курсе для чего. Кормить коров. Которые, кстати говоря, дают молоко. Насколько оно нам нужно, я не знаю, но пока думаю... Будем собирать до тех, пор, до тех пор, пока совсем необходимости в этом не будет. Так, ну я думаю, мы в процессе встретим еще коров. Так, инвентарь заполняется потихонечку. Так, так, так, в округе больше ничего интересного я не вижу. Так, ну что ж, зритель, специально для тебя прохождение в скраб механик. Едем дальше. Ну а ты пока мы едем, пожалуйста, поставь лайкос, не забывай про это. Твои лайки мне очень сильно важны, нужны. Это для меня как воздух, просто-напросто без них я не могу. Ну и за твои лайки буду радовать тебя годным интересным контентом в мире игровой индустрии. Ну а мы, ребятки, едем дальше. Так, ну что ж, едем по дорожке. Я стараюсь не сворачивать, пока что у нас прямая. Не вижу никаких интересных объектов по бокам. Едем просто по прямой. Да, иногда, кстати, бывает подлагивание. Но ничего страшного. Так, вот там какой-то интересный домик у нас по пути. Давайте подъедем. Что там за домик такой интересный, а? Так, интересно, здесь есть эти монстры. Монстров здесь я таких как... Хотя кого-то я слышал. Кого-то я рядышком слышал, как будто где-то есть этот самый с вилкой. Злобный монстр. Где он? Тут три целых домика у нас. Раз, два, три. Ах ты, сзади на нас налетает монстр, друзья, угоняем, улепетываем от него. Так, надо, мне кажется, выйти и разобраться, иначе он разберет мой автомобиль. Тихо, тихо, тихо. Не трогай мой автомобиль, ты. Черт возьми, жесткий какой, а. Какие у них удары жесткие, отлично. Так, одного вроде зашатали. Где от него часть? Так, отлично. И где-то часть должна быть. Куда, кстати, она улетела? Иногда бывает, что мы, когда их убиваем, из них ничего не выпадает, и это, мне кажется, нормально. Такой шанс, кстати, есть. Так. Где из него должна выпасть штуковина металлическая? А ее нет. Да, в этот раз не повезло. Так, что тут такое у нас? Мелюзга какая-то. Иди отсюда! Так. Дай мне компоненты лучше. Так, отлично. Ох ты, заборчик. Заборчик можно поломать. Вандализм просто, друзья. Схожу, ломай заборы. Так, это что такое? Эти коробки можно забирать. Так, у них есть вес большой, но ну и стабильность как бы маленькая. Ну, я не знаю, пока мне, наверное, это не пригодится, пускай стоят они здесь. Кого-то я слышал. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь есть какой-то торговый автомат или что это? Ой, я что-то сломал, кажется. Что это такое? Торговый автомат. Давайте глянем на него. Ох ты, вес. Так, ну, это бы идеально, мне кажется, подошло для своей базы. Чтобы мы смогли, да, укрепить как-то базу. Так, а что за колпак такой? Тоже, кстати, прочная штука для холодильника. Можно его подключать как-то, этот холодильник? Я вот коммутационным инструментом смотрю. Нет, нельзя его подключать. Так, кстати, есть некоторые элементы, которые можно подключать. Например, кассовый аппарат, лампочки. Можно, в принципе, подключать. Так, давайте прошаримся здесь. Кондиционер или что это такое? Так. Мне кажется, стоит немножко пошариться, да. А, магазинчики мы нашли. Здесь у нас есть картошечка. Вот картошки, кстати, у меня вроде бы еще нет семян. Семян картошки я не находил. Так. Ну, тут, кстати, можно очень много всего забрать. Можно эту остановку разобрать. Здесь очень много листов. Короче, я думаю, что мы сюда обязательно вернемся. И и не раз. Просто я сейчас все не смогу унести. Мне надо где-то закрепиться. Так, здесь что у нас такое? Давайте посмотрим, тоже зайдем. Так, помидоры забираем. Так, туалетная бумага. Ох ты, мешки для посадки Пригодятся, думаю Здесь что у нас? Даже, даже на второй этаж Смотрите, есть выход Так, и тут тоже семена у нас Так, ну что? Что у нас на третьем этаже? Кровать, типа, какая-то, типа, пуфик Так, а здесь что у нас? Больше ничего Так, ну, в принципе, принято, понято Это пустые дома, где никто не живет Абсолютно никого здесь нет Можно, кстати, пособирать вот такие вот штуки Полезные, типа, для фермерства Вот картошку опять нашел Так, эти ящики очень много всякого, короче, хлама Из которого, в принципе, можно создать первичную базу Вот эти все матрасы Это можно все, ребят, забирать И это будет хорошим строительным, я думаю, материалом Для постройки нашей первой базы Непонятно из чего Да, тут смотрите, тоже крыши, листы Да, это, короче, да, можно будет потом приехать И все это дело разобрать И отвести себе на базу Но пока что мы, ребятки, едем Я не знаю куда, но мне кажется, мы скоро чего-то достигнем в этом плане. Так, он мелкий, еще один ходит с на голове. Мы просто-напросто игнорируя его, едем дальше. Едем дальше, просто придерживаясь дорожки. Там вот вдалеке я что-то вижу, но не пойму, что это такое. Какой-то ключ наверху. Вот туда, мне кажется, надо подъехать. Да, да, да, да, ребят, подъехали туда, поехали туда, сгоняем. Уже у нас темнеет. Да, да, да, и я ищу, где бы мне приземлиться можно было. Далеко, кстати, мы уже уехали от того места, где мы потерпели крушение. И вот сейчас ищем местечко, где бы обосноваться можно было. Еле-еле подползаем, просто еле-еле в самом деле. Кстати, коровки недалеко тут ходят. Так, что это за база такая, интересная. Секундочку, тихо-тихо, подъезжаем, паркуемся. Так, ну она похожа, знаете, тут, судя по фоткам, на базу каких-то механиков. То есть это больше, наверное, на заправку. Походит, то есть это вот типа заправочное, какое-то место для заправки авто. Здесь у нас а, какая какая какой-то ремонтный цех, я так понимаю. Да, давайте посмотрим, оглядимся, что здесь можно. здесь роботов Тут тоже такие же крафт-боты стоят, они неактивные. Чтобы они за активнее начали активность свою Вот нам сюда вот надо, скорее всего, батарейку поставить Да, вот место так же, как на нашем корабле, друзья Так же, как на нашем корабле Так, какой-то мостик капитанский, я так понимаю Тут тоже какой-то у нас терминал Ничего себе Ничего себе, ребятки, находочка Ну, не знаю, давайте еще пройдем Посмотрим, что у нас здесь имеется Так, вот это что за модули? Мне прям интересно узнать, что это за модули Такие здесь И что здесь у них вообще есть Так, первый модуль, так Дверка. Что-то не открывает. Ох, с одного удара. Ох ты, ничего себе, вы видели? Меня сейчас только что дверью пришибла. Так, аккуратнее надо с дверками. Так, ага, кроватка. Это кроватка? Да, ребят, надо срочно поспать. Это у нас будет спаунпоинт, потому что я давно уже не сохранялся. И в случае какого-нибудь... Какого-нибудь... Какой-нибудь смерти... Открывайся в другую сторону. Мне придется резаться в том месте, где я последний раз... Отметился, а это достаточно далеко. Так, секундочку, я кого-то слышал здесь. А ну, выходи. Где-то... Ой, вон там робот у нас. Там, там робот, ребятки, фермер. Так, откройся уже нормально. И не пришиби меня. Так, давайте с роботом разберемся. Там похоже у него какая-то батарея. Ой! Битва пошла. Пробуем, уворачиваемся. А вот она попадает, мы по нему тоже. По зубам получил. Так, вот она, ребят, батарея это самая. Давайте ее возьмем. Так, места в инвентаре достаточно мало, но на батарейку на эту хватит. Сейчас попробуем, ребят, запустить и посмотрим, что у нас здесь... Что нам можно здесь будет вообще сделать на этой базе. Ну, я думаю, что мы здесь немножко окопаемся, потому что здесь у нас есть место, где можно заспавниться. Так, так а здесь что в этом крыле? В этом крыле у нас ничего. Я там видел вдалеке вот этот робот гоняет корову. Блин, мне корова бы пригодилась, если бы она была рядом. А он гоняет корову, и мне это не очень нравится. Где он? Где этот хрыч? Ты запарил уже преследовать корову. Хорош уже. Отвали от нее ты! А ну-ка, корова мне здесь пригодится. Блин, можно было бы этих коров как-то загонять, чтобы они могли мне а производить молоко, когда я захочу. Тут, кстати, много коров. Один, два, три. Ничего себе. А куда, кстати, делать часть? Много, кстати, роботов, которые иногда из них выб... их выбиваешь и не выпадает этих железных частей Так, коровы Я тут, знаете, вам что принес? Я же тут а, пока катался, насобирал опять кукурузы И вот, пожалуйста, вам кукурузка Так, ух ты, а тут еще кукурузы есть Замечательный момент Так, лишь бы они не разбежались от моего вот этого места Потому что коровы это источник еды неплохой Сейчас, сейчас, сейчас мы их подкормим конкретно. Сегодня мы занимаемся животноводством, друзья. Если вчера мы занимались а, постройкой автомобиля, то сегодня у нас животноводство. И вот они, наши, ребятки, животные коровки, которых мы кормим и получаем с них молочко. Так, есть еще? Нету больше, нету больше. Надо бегать по поляне и искать. Так, вот эти цветочки, кстати, тоже нужны. Пока не знаю точно для чего, но в процессе, думаю, узнаю. Ох, сколько молока, вы смотрите, друзья. А похоже, они меня снабдили на несколько дней вперед едой. Это просто замечательно. Еще полтора стака молока. Так, все вроде съели, отлично. Так, ну что ж, идем на нашу базу. А, вот там вот кукуруза еще есть. Ладно, хорошего понемножку, не будем слишком фанатеть по коровкам. Так, что у нас здесь? Давайте посмотрим в округе. Опа! Это же ровное, нормальное колесо! Вы посмотрите на это чудо, друзья! Это ровное, нормальное, человеческое колесо! Наконец-то! Я думаю, что здесь где-то еще валяются такие колеса. И мы наконец-то сможем на наш автомобиль поставить нормальные, ровные, человеческие колеса. Я вот уже, наверное, сейчас это сделаю, прям с нетерпением. Так, секундочку. Давайте поставим куда-нибудь на свет. Здесь очень темно. И вот тут, кстати, очень хорошая освещенная местность. Так, давайте сюда поставим наш автомобиль. Какие же колеса? Ну, наверное, которыми я управляю, в первую очередь поставим. Или которыми я а газую. Да, лучше, конечно, на задние, потому что так будет лучше сцепление и а будет а лучше тяга. Давайте поставим назад. Это замечательно. Ах, смотрите, как оно блестит просто. Какая, какой запах резины натуральной. Здесь непонятно, что намотано. Какие-то шланги. А это прям реально качественно. Да, друзья обновочку небольшую сделали. Так, куда старые колеса складывать? Мне старые колеса вот тут вот в инвентаре просто нафиг не нужны. Так, давайте вот сюда поставим старые колесико одно, пускай они лежат, лежат здесь в углу. Так, ну что? Батарейку я нашел. Давайте попробуем эту батареечку вставим на место, то есть вот в эту вот станцию. Где у нас батареечка? Вот она, ребят. Ну что ж, устанавливаем. Раз. Отлично. Запускайтесь. Все системы, все системы должны работать сейчас исправно. Так. Это определить можно по этому крафт-боту. Он зафункционировал, но можно делать в нем все то, что я уже делал до этого. То есть ничего нового, ничего нового этот бот нам не предоставляет. Так, давайте попробуем подняться тогда наверх. Наверху что-то тоже вроде можно было делать. Да, кстати, этот, это тоже какой-то робот, и он дает нам возможность... Опа! Дает нам возможность крафтить... Какие-то непонятные, интересные штуковины. Это что такое? Это что такое? Это что такое? А, Крафт-бот. А, большой какой? Так. Это что? Refine Реф бот Это типа повар. Это типа какой-то обработчик, наверное. Это какой-то контейнер. А это у нас дресс-бот. Непонятно. То ли это какая-то зарядная станция. То ли это какая-то, не знаю переодевальная мастерская, не знаю, какой-то шкафчик, видите, с вешалкой скорее всего это какая-то, не знаю, какой-то шкафчик с одеждой так, ладно, в принципе, так, а что мне надо, чтобы сделать этого бота так, у меня вот этого металла много, 2 и 5 5 нужны коробочек и 2, 2 нужны микросхемы еще. так, а у меня нигде не завалялись, я вроде нигде не оставлял а у меня с собой нет этого всего дела, похоже нет, надо похоже ездить и смотреть так, ну что ж, я думаю, что сейчас мы наступит утро. Поедем, ребятки, искать все необходимые компоненты. Так, ну что, автомобильчик, надо тебя, похоже, разгрузить. Может быть, даже переделать. Какой-то ты у меня слишком высокий нереально. На тебя даже запрыгнуть не могу. Давай-ка мы сгрузим здесь все сейчас и оставим на месте. Голова, стой здесь. Что, кстати, можно ее заюзать и что? Что это такое? Так. И... Оп, опа, тихо. Так. Вы слышите звуки, да, друзья? Это типа какой-то нотный блок, с помощью которого можно проигрывать музыку. Идея, конечно, интересная, но пока что малопрактичная. Поехали. У нас горючка-то есть хоть? Пять горючки осталось. Так, быстро мы сожрали всю горючку. Ничего себе. Так, ну что ж, заводись каламага, поедем путешествовать. Так, с собой есть горючка? С собой есть горючка. Все, я думаю, можно сейчас немножко проехаться и посмотреть окрестности. Так, новое колесико у нас стоит. Так, машинка, если честно, пока что как-то не очень качественно себя ведет. Так, куда нам надо поехать? Вот тут недалеко, вот туда, если проехать вперед, есть какая-то большая построечка. Вот мы, наверное, сейчас туда изгоняем, друзья. Поехали. Ой-ой-ой, вот, -ой -ой. вот. бот, иди отсюда. Иди отсюда, гад ты такой. Не надо мою машину ломать. Да, они, кстати, такие, что если ты в машине сидишь, они могут подойти и по твоей машине настучать жестко. Причем так, ребят, поехали. Поехали на своем Тарантасе, Про... проверим окрестности. Меня сейчас интересует вот это вот здание, оно такое достаточно массивное, и я думаю, что я найду там, что мне необходимо. В частности, меня интересуют сейчас компоненты для крафт-бота. Так, секундочку, что-то как-то у меня... А, я знаю, почему меня люфтит немножко в сторону, потому что у меня одно колесо нормальное, оно прокручивается нормально, а другое тормозит. Так, все, здесь мы, пожалуй, встанем. Музычка пускай играет, пойдем проверим, что это за. Похоже на какой-то. Ай-яй-яй-яй-яй! Я же вздрогнул, друзья. Не бегайся. вот опять из ниоткуда эти типы вылезают. Вроде издалека нету никого. А как подходишь, начинается. Так, отлично. Зашатали. Ничего из него не выпало от другого. Нет. Давайте разделывать уже. Так, еда у нас, в принципе, есть. Я думаю, надо нам выпить немножко молока. Да, ребят, не забываем следить за нашими э, характеристиками. Они у нас постоянно проседают. Морковку тоже можно заточить. О, как она хорошо насыщает. Так, и еще молока. И еще, наверное... Ну ладно, пока хватит. Так, идем дальше. идем, Так, я слышу голоса. Я слышу голоса этих гадов. Вот они. Вот он ходит один. Но тут один или их тут несколько? Мне кажется, тут их несколько. Здорово. Ты один здесь или еще кто-то есть? Ты сейчас вроде на меня смотришь. Или не на меня? Бейся со мной, бейся. Давай, оп. Посмотрите, он наточил свой топор. Оп, не попал. Оп, И меня зажали. Зажали меня. Ничего себе, он подбрасывает. Меня зажали прям в уголок. Подбрасывает гад такой. Так, иди сюда. Ну куда ты убегаешь? Иди, говорю, сюда. Промазал. Отличный удар прямо в глазик. Так, никто больше не подбегает. Они любят подбегать из-под тяжка. Я знаю их нравы. Этих роботов. Они очень коварные. То есть они реально любят подбегать к тебе, пока ты стоишь, чем-нибудь занимаешься. Есть еще? Нет? Охрана. Где-то слышу. Где-то слышу я охранника, но не могу понять, где он. Так, так, так, где-то он вроде бы возмущается. Может быть, наверху? Давайте попробуем зайдем наверх. Так, это что такое? Ух ты, эти кучки сена рассыпаются. Так, давайте зайдем наверх. Я где-то слышу, где-то он возмущается. Но сам я его пока не вижу. Где О, нашел. Один то там или вас несколько? Так, давай биться будем, биться, биться. Ох ты, смотрите, это он что, рухнул что ли? Не повезло тебе, родной, ты неудачно упал. Так, отлично, компоненты нам пригодятся. А где от него часть? Она вот туда улетела. Так, давайте сразу заберем. Сразу предпочитаю забирать такие вещи, потому что они нам действительно нужны и очень-очень важны. Так, ну что ж, ребят, продолжаем прохождение в скраб-механика. Я так же, как и вы, вместе с вами исследую игрушечку, исследую новый режим под названием выживание. Недавно его завезли, и вот мы, собственно, здесь. Так, ой-ой-ой! Ох ты ж, ёлы-палы! Какие они все-таки! Он что, меня сверху, что ли, видел? Ах ты, какой, как же больно они бьют-то все-таки, а? Я надеюсь, еще один не выбежит оттуда. Блин, успею, не успею. У меня пол-хп снесло. Блин, интересно, можно здесь какую-то броньку себе крафтить помощнее, чтобы у меня так сильно не сносило? Так, ладненько. Идем дальше, поднимаемся наверх, расчленяем всех этих роботов и забираем у них все, что они могут предложить. Так, здесь есть кто-нибудь? Вроде бы нет. Так, здесь что такое? Какое-то сено. Ага, они тут прячут сундуки в сене. Стало... Ох, вот это нужна штука. Стало, кстати, ребятки, немножко посложнее. Они реально прячут здесь все не сундуки. Так, вот там вот есть этот робот. Так, давайте с этой стороны попробуем зайти. Он меня вроде пока не видит. Здесь вроде пока чисто. Давайте. Ух ты, какая-то непонятная штуковина. Наверное, пригодится нам где-нибудь. Там есть внизу, нет роботы. Пока не вижу. Так, вот эти, кстати, штуки мне очень сильно нужны. Ой-ой-ой! Ты меня заметил, нет? Я здесь, наверху. Главное, чтобы их там слишком много не было. Я не знаю, сколько их там внизу. Ну ты чё, будешь не агриться? Давай агрись уже. Пока я здесь наверху там один. Здесь второй. Как бы его сагрить так, чтобы он один на меня побежал? У меня не охота агрить их всех. Во! Одного сагрил. И он как-то сейчас должен на меня пройти наверх. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай. Так, снизу меня не заметили, нет? Вроде бы нет так вот он стоит, но почему-то на меня не бежит. Ты чё встал-то? Ты ждешь, пока твой напарник подбежит, что ли, или что? Встал и рукой мне машет своей когтистой. Так, ладно, сейчас попробуем, подойдем к нему. Давай, давай, давай. Подходи, подходи, подходи. Не бойся. Оп. Главное точно ему попадать в глазик. Опачки, отлично. Ой, еще один следом сразу. Смотрите, что творится. Смотрите, что творится. Главное не пропустить удар. Ой, главное не пропустить, иначе нам придется тяжко. Так, вилка только отлетела. Так, а где вторая часть? Они, похоже, иногда разрушают вот эти части, которые выпадают, если случайно по ним попадают. Так, разбираем. Давайте посмотрим, сколько у меня чего. Так, ну 10 схем мы нашли, еще три вот такие штуки, по идее, надо в идеале. Так, здесь мы обшарили, давайте сходим вниз. Там тоже я видел контейнер. Здесь вроде никого. Так, здесь у нас есть контейнер, который надо срочно обшарить. Вот он, большой такой. О, ничего себе, сколько какие-то батарейки, смотрите, полный контейнер всего, картошка, семена картошки и помидор. Ничего себе, как же много в этих контейнерах иногда бывает всякого разного разнообразного. Давайте еще как следует пошаримся. Так, здесь пусто, здесь пусто, тогда идем наверх. У нас дорога одна, нам нужно двигаться наверх этой базы. Тут еще есть куда расти. Так в этих тайниках пока ничего надо кстати ребят шариться в них так идем дальше дальше выше выше ё-моё упал под ноги надо смотреть сам виноват надо друзья смотреть всегда под ноги тут как раз такая дырень и я в нее провалился сколько же стен это реально какой-то синовал похоже вот тут кстати все не бывают сундучки надо ох большая коробка надо кстати всегда сено прошаривать в большой коробке что у нас так микросхем у меня достаточно Бананчик даже нашел. Так, заточить что ли банан? Ну ладно, пока не буду, у меня пока вроде бы все нормально с едой, с водой. Так, здесь что у нас такое? Так, время уже много, скоро будет смеркаться. Да, опять нету ничего. Иногда попадаются сундуки в этих штуках, а иногда просто вообще нет ничего. Да, вот здесь вот, видите, есть. Ага, вот, вот это мне надо. Еще две штучки таких, таких и мне хватит на крафт а, бота. Я, наверное, думаю, что сделаю сначала его. Так, идем дальше, друзья. Идем дальше, идем наверх. Исследуем окрестности. Ох, сколько здесь сундучков. Но ну, я думаю, сейчас точно наберем. Так, раз, два. Так, ну зем землицы у меня уже, да, очень много, короче говоря. Вот, вот, вот, вот, все правильно. Еще бы одну такую штучку и все. И можно уходить на крафт. Здесь еще что-нибудь есть, нет? Надо Все, все нычки надо обшаривать. Потому что обычно в этих нычках бывают какие-нибудь интересные штуки. Так, большой ящик. Так, там что-нибудь есть, нет? О, да, правильно, ребятки, зашел. Удачно, очень. Вот это, ребятки, удача. Вот это повезло. Нашел все нужные компоненты я. Замечательно. Так, ну, конечно же, это все дело надо исследовать до конца. Так, еще микросхемы. Но до конца я все-таки исследую это уже, наверное, ребятки, в другой а, серии. Но все остальные технологические штуки также, ребят, будут в следующих сериях. Но для того, чтобы братишка Scratch чаще играл в скраб-механика, пожалуйста, давайте наберем на эту серию хотя бы 500 просмотров и 50 лайков. И мои новые видосы по этой игре будут выходить гораздо uh, чаще. Играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!